How many time zones? Сколько часовых поясов в России? Три. Три. Четыре. Шесть зон. Я думаю, пять, но я не уверен. Девять. Думаю, четыре. Семь. Семь. Восемь. Одиннадцать. Кто был первым президентом современной России? Горбачев? Не имею представления. О нет, нет, Борис, Борис Ельцин. Э... А Михаил Горбачев президент. Борис Ельцин. Первый после Горбачева Борис Ельцин. Назовите трех русских писателей. О нет, тут без шансов. Достоевский. Брежнев. Разве он ничего не писал? Российский Набоков, Пушкин, Толстой. Ууу, я знаю только Барышникова, но он не писатель. Я даже не могу вспомнить трех английских писателей. Толстой, Достоевский и э, как Горький. Как вы, Горький. Три писателя. Распутин. Назовите трех российских футболистов. Кокорин, а, Акинфеев, а, Черешин. Ой, три российских футболиста. Помогите ему. Дзюба, Дзюба. Черешев, Сычев. Сычев. Сычев, Дзюба, Акинфеев, Игнашевич, Назовите три российские города, не включая Москву и Петербург. Саранск, Ростов на Дону, Самара. Казань, Казань, Самара, Сан Саранск, Петро Ленинград. Самара, Калининград, Калининград, Калининград Сочи. Соке. Кто этот парень? О, Горбачев. Горбачев? Горбачев? Я. одно. Я не знаю, может, может актер? Oh. <laughs> Coach of Russia, Черчесов. Это нынешний тренер сборной России, Черчесов. Черчесов, Черчесов! А, но он здесь в шляпе. А так он лысый. <связь> Борис Ельцин. Борис Ельцин. Know, like... Я не знаю. Выглядит как отец Сталина. <связь> а это кто? Теннисист. Oh, <связь> <связь> Выглядит как чемпион по бадминтону. Игрок в бадминтон? Очевидно, у него в руках ракетка. Но нет, он не спортсмен, это нынешний российский премьер. А, окей. О, это Мелдевев, Мельдеви? Кто он? Бывший президент. Главное первенство планеты по футболу подошло к концу. Сложно сказать, насколько этот турнир объективно рассказал иностранцам о российской истории, политической системе и географии. Однако с уверенностью можно заявить одно – он совершенно точно лишь сблизил болельщиков этого сложного и поляризованного в эти дни мира.